Что, ребят, добро на 12 формула 1 грамм при Венгрии. Собственно, Венгрия довольно такая специфичная трасса, где довольно сложно обгонять. Ну и также, да, одна точка детекции ДРСа. И то, что вы сейчас наблюдали, я сделал специально, притормозил. Для чего? Для того, чтобы стартовать с софта. Поскольку у нас здесь используются три комплекта, именно с ультра софт, софт, медиум, соответственно, пройти в третий сегмент на софте у меня просто не было никакой возможности. Плюс я улучшил круг, который проехал как раз таки на софте. Для чего я это делал? Для того, чтобы хоть как-то побороться с вильямсами, поскольку они будут довольно быстры на этом этапе, и если я пойду на ультра софте, я просто никак за ним не угонюсь. То есть это было даже видно по практике, конечно, которую, да, вы не видели, но... На практике я отстал где-то почти секунду от Вильнинсов, так как у нас просто не хватало прижимной силы, точнее даже скорости в поворотах, из-за того, что все-таки у Вильнинса есть модификация на силу, а у нас их нету. И также модификация, которая должна была приехать, к сожалению, не приехала. Но, это же Формула-1 2018, и она очень охрененно стимулировала третий сегмент из за этого у нас на первом месте Льюис Хэмилтон, на втором Сибасиан Фетель, на третьем Даниэль Керда, четвертый у нас Макс Верстапель, пятый Карл Сайенс, шестой Стофель, Вандерс, седьмой Чака Перес, восьмой Шарли Клер, девятый Сергей Серовский и десятый Лэн Строл. Вильямсы оказались на, на девятом-десятом месте. Честно, я этого не ожидал. То есть я ожидал то, что они будут на первом-втором месте, и за счет стратегии своей в один пистоп я кое-как смогу с ними бороться. Но игра... Есть игра, и я даже забыл про такую вот фичу ее, то что она очень офигенно симулирует. И Мерседес, который никуда не ехал, по итогу занял почему-то пол-позишн, Феррари, ладно, хрен бы с ней, кое-как она может еще ехать, но не Мерседес. Да, Льюис Хэммитт может очень хорошо проехал трассу, но все равно это Мерседес. И он не мог так хорошо проехать эту трассу. Ладно, гаснут огни, мы срываемся с места, кое-как я опять же срываюсь, поскольку у меня все-таки софт, Пытаюсь как-то занять в посередине трассу, но у меня тут же проходят и окон, им гражан. И также еще проходил кто-то, и, и по итогу меня еще даже окон выпихнул с трассы своим легким движением руля влево. Наверное, решил тратить меня за Сильверстоун, в котором он был виноват, и меня просто развернуло. В итогу я, кое-как поборовшись, вернул свою 13-ю позицию стартовую, офигенно, и продолжил уже погоню за Райканином стартовые камеры, собственно, кое-как у нас стартовали еще лидеры, Red Bull один из очень хорошо стартовал, тут же поравнялся с Феттонем и Хэмилтоном, то, что будет видно, в принципе, на уже следующих кадрах, собственно, то, как меня вытолкнул просто окон, просто взял, повернул налево, ах, ехать так на все деньги, да и плюс хочется же отомстить за Сильверстоун, в котором меня развернул этот чертов макларн. ну да ладно. Фиг с ним, собственно также вид с его камеры как это было видно меня было видно в зеркалах если так вот придираться немного и то самое старто Традбула, который поравнялся с Феррари Хэмилтоном по итогу Феттель вышел плохо из первого поворота Хэмилтон вышел довольно неплохо и вроде Рикиарда пытался бороться с Хэмилтоном но совершил ошибку на торможении из-за чего пошел уже по внешней территории и это был кстати последний повтор поскольку дальше игра просто крашнулась ну да ладно. Рэкклер иногда уже к началу второго круга, на прямой можно было наблюдать то, как я даже не мог скратить дистанцию за счет слепстрима, хотя вроде бы казалось, по идее у нас скорость должна быть неплохая. Но это просто объясняется тем, что настройки у меня ориентированы больше на повороты и на скорость в них, поскольку трасса довольно изобилует поворотами, особенно во втором сегменте, где повороты довольно средне из-за этого можно как раз за счет хорошей прижимной силы в них выигрывать немало времени. По итогу Райканина я решил пройти в затяжном правом повороте, поравнялся с ним и уже в шикане, срезая уже вторую часть, спокойно опередил Райканина. С Хюлькенерг разобрался примерно так же, тоже догнал и помнишь, который произведение попытался опередить в затяжном повороте. Но у меня это не вышло, поравняться тоже не вышло, но на позднем торможении я смог уже поравняться, опять срезав половину шикана и просто его обойти. Потом на четвертом круге у нас сходит строл по проблеме с ДВС. В принципе, для меня это довольно неплохой расклад, поскольку я оторвусь от Строу еще дальше в турнирной таблице. Ну и плюс, да, было видно то, что Вильямсы за четыре круга даже не смогли прорваться адекватно со своих позиций. То есть строл как был десятым, так и остался, ну и плюс он сошел. Сироткин худо-бедно кое-как прорвался, но тоже не шибко далеко он прорвался. По итогу, через которым время догнал эту группу переедущих меня, Леклера Сироткина, Переса и Вандорна с Эликлером я разобрался довольно быстро. Опять же, выход из второго сектора я смог с ним поравняться и уже на позднем более торможение смог опередить. Потом с Сироткин поехал на пидстоп, как и все остальные, кто ехал на ультрасофте. И к началу девятого круга я вышел в лидеры. Ну и, собственно, на этом все. Да. Дальше этап шел мне просто в одну калитку. После пистоп я выехал все равно на первом месте, поскольку у меня был очень хороший отрыв от Хэмилтона и Сайенса, которые Сзади и собирали позади себя пилотон. И, собственно, да, вот так вот закончилась для гонка, опередив еще трех круговых. Ну, куда же тут без этого? Ну и так сказать, это небольшое такое возвращение мне моей первой позиции по отношению к прошлому сезону. Когда я просто взял разбился из-за своей же, опять же, глупые ошибки. Ну, в этот раз хотя бы не разбился, уже радует. По итогу, стратегия моя сработала чуть чуть хорошо. Если бы я, конечно, попал в третий сегмент, то гонка сложила бы немного иначе, поскольку, как я говорил, вильямсы выигрывали по темпу в практике и в квалификации. Конечно, да, квалификации и гонка немного отличаются между собой, и, может быть, мы бы смогли бы ехать на одном темпе, но я хотел перестраховаться. По итогу, да, игра меня перестраховала на меня чур, и по итогу получился, ну, не особо интересный этап. Но, да, подиум получился интересный, на первом месте я, на втором у нас Хюлькенберг, и на третьем у нас Ферстаппин. Для Рено это первый подиум за несколько сезонов их борьбы такой. По итогу сошедший у нас только был Ланстрол, из-за чего он еще дальше откатывается от меня в турнире Таблицы, и его догоняет уже потихоньку Сироткин, которого тоже не особо задалась гонка, и он только прорвался до пятой позиции. По контактам у нас их особо не было, только у круговых они были небольшие, и все. Вот как-то так прошел вот этот этап. Ну, в принципе-то, да. в Венгрии довольно такая узкая трасса и тут уж ничего не поделаешь. По итогу самый лучший круг почему-то игра решила засчитать Сироткину и Вандорна. Но прикол в том, что лучший круг я успел поставить как раз последним своим кругом. Но игра же симулирует у нас еще и финиш, поэтому она решила то, что Сироткин и Вандорн проехали трассу быстрее минута 17, как вы могли это видеть. Ну. Почему-то до моего финиша они не могли проехать даже и минуту 17 лучше моего круга. Но по итогу в конце они просто, не знаю, там подрубили все, что можно, въехали в весь круг еще в АДРСе, открытым сломанным. И по итогу они поставили лучший круг. Ну, ладно, окей, это небольшая придирка. Контракт у нас остается тем же, поскольку я ничего не могу сделать. Для увеличения его ценности почему-то, хотя вот вроде бы выигрываешь выигрываешь гонки, но по итогу в руководстве шлет нахер. Да, как-то так это работает. Также, как я говорил, у нас не приехало обновлений. Но, с другой стороны, это хорошо, то что у нас полностью одну и аэродинамику уже на следующий этап. Продолжатся и два обновления. По крайней мере, надеюсь, то, что второе приедет. Одно-то точно приедет, а второе не знаю. Потом я думаю, сколько мне нужно ресурсов примерно, чтобы взять два обновления в аэродинамике оставшиеся. И, в принципе, думаю, что ладно. Этом, на этом этапе я не буду ничего брать из шасси. Возьмем уже на следующем. Почему я взял здесь модификацию? В аэродинамике, поскольку больше двух модификаций я не могу брать. Вот. На этом, ребят, все. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до скорых встреч, ребят. Пока-пока.